По техническим причинам. Текст на канале зачитывает синтезатор речи. Р. Войс. Сегодня мы поговорим о том, почему в России в десятых годах, якобы, падает преступность. Что это? Неужели Путин добился успехов на поприще борьбы с преступностью и она стала ниже, чем в 90-е годы? Неужели все стало тихо и всякие сынки генералов, гоблин-мажоры, перестали резать людей, а чиновники стали брать меньше взяток? Конечно же нет, сейчас мы рассмотрим механизм, который позволяет избегать Путину публиковать плохую статистику преступлений. Конечно, нельзя отрицать, что аналогичные злоупотребления были и ранее, однако, по моему личному опыту, еще пять лет назад злоупотреблений при регистрации сообщений о преступлениях было значительно меньше. Итак, рассмотрим правильный порядок принятия заявлений. Этот порядок описывается статьями со 141 по 145 УПК РФ. При этом, статья 140 УПК устанавливает, что сообщения о преступлениях могут быть в виде Заявление о преступлении Явки с повинной Сообщение о преступлении, полученного из иных источников Заявление о преступлении скрепляется подписью заявителя. Все, что не скреплено подписью заявителя, не является заявлением. Однако, может являться сообщением о преступлении. В УПК не предусмотрено возможности не принять сообщение о преступлении в любой форме. Не устанавливается никаких ограничений на канал, по которому может быть подано сообщение. То есть, он может быть абсолютно любым. Лично, по почте, телефонным сообщением, устно или в цифровом виде через сайт правоохранительного органа. Таким образом, если сообщение скреплено подписью, и его автор известен, то это заявление или явка с повинной. Если подписи нет, то это сообщение о преступлении, полученное из иных источников. Сообщение о преступлении, полученное из иных источников, также подлежит принятию. Однако, в отличие от заявления, сообщение о преступлении сопровождается рапортом об обнаружении признаков преступления. При этом рапорт составляется абсолютно на любое сообщение о преступлении по факту принятия этого сообщения. Наличие рапорта не зависит от того, есть ли в сообщении о преступлении какое-либо описание состава преступления или нет. То есть УПК не устанавливает никакой возможности не принять сообщение о преступлении. Теперь рассмотрим, как все это происходит в Путинской России. Если вы принесли заявление лично полицию, то происходит примерно следующее. Нулевое. Вам говорят, что сейчас все занятые заявления у вас принять не могут. Дежурный сотрудник надеется, что заявитель поленится ждать и уйдет. Первое. Если заявление не написано, то оперативный сотрудник диктует его вам так, чтобы в нем с гарантией не было состава преступления. Он пытается исказить смысл вашего рассказа, сократить его, в надежде, что вы не заметите. Второе. Регистрации вашего заявления не происходит. Вам выдают подложный талон уведомления. Этот талон не является учетным документом и может быть отпечатан сколько угодно раз. То есть можно выдать его вам, а потом сказать, что никакого заявления не было. Вам не предлагают расписаться в талоне корешке о факте выдачи талона уведомления. Вместо того, чтобы указать регистрационный номер КУСП, в подложном талоне вам пишут дату или какой-либо иной номер. Третье. Ваши заявления поручают рассматривать – скажем, участковому уполномоченному, который не является полномочным лицом для вынесения постановления о возбуждении уголовных дел. Четвертое. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится без рассмотрения ваших доводов. При этом вам предлагается решать вопросы в судебном порядке или обжаловать решения через иные органы государственного контроля, так как это входит в их компетенцию. Я думаю, совершенно очевидно, что наличие возможности взыскать ущерб через гражданское судопроизводство, никак не умаляет факта совершения уголовного преступления, но только не для нашей полиции или Следственного комитета. Хотя в полиции заявления все же, могут принять. В Следственном комитете, прямо в их инструкции по регистрации сообщения о преступлениях, указано, что заявления могут не приниматься, если в них не описано преступление. В результате сотрудники Следственного комитета на каждое заявление говорят, что оно не содержит описание преступления. Например, если в полиции в талоне уведомлений вам указали неверный регистрационный номер заявления, то вам говорят, что вы просто не согласны с действиями сотрудников полиции. В их логике получается, что когда против меня совершается преступление, я, видимо, должен быть с этим полностью согласен. А если я не согласен, то и преступления нет. В результате этого заявление не регистрируется вообще. Попытки обжалования таких действий к успеху не приводят. Причем не только у вышестоящего начальства, но и в органах прокуратуры. Аналогично, сообщения о преступлениях, направленные через сайт МВД, не регистрируются как сообщения о преступлении, тоже происходит и для ФСБ. То есть, такая деятельность, видимо, одобрена на самом высоком уровне. Разумеется, отсюда мы и получаем огромное количество неудовлетворенных обращений. Количество удовлетворенных обращений составляет менее полупроцента. Остальные сообщения о преступлениях либо пересылаются в иные органы под видом обращений, либо на них даются разъяснения. То есть, они не учитываются в статистике преступлений, каким бы тяжким не было бы преступление, описанное в сообщении о преступлении. Процитирую отрывок из статьи, адрес которой указан на видео. Итак, вы пришли в Следственный комитет с заявлением о совершении преступления в отношении Аристархова. Там вы познакомились со следователем Олегом Суконным. Вы подробно рассказали ему о случившемся и попросили проверить действия сотрудников полиции, которые так грубо обошлись с вашим клиентом. Полдело сделано, думаете вы, выходя из здания СК. Но, кажется, вы забыли получить талон уведомления о том, что у вас приняли документы. Вы возвращаетесь, но следователь Суконный отказывается выдавать талон. Талонов за все время существования московского отделения мы сумели выбить ровно три, по одному на каждого сотрудника. Рассказывает юрист комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина. Обычно дискуссия начинается с ФФФ, это вы нас с полицией перепутали, мы никаких талонов вообще не выдаем». Потом, следуют попытки ткнуть следователей носом, 72-й приказ и разные реакции. Адвокатам не помогает ни обращение в суд, ни жалобы в прокуратуру. Прокуратура посылает жалобы на следователя в тот же орган, на который идут жалобы. Сроки рассмотрения жалоб нарушаются, уже готовые и зарегистрированные как исходящие, ответы лежат в секретариатах прокуратур месяцами, за нарушения, никого не привлекают к ответственности. В стране создана тотальная система безответственности чиновников-коррупционеров. Честные же полицейские подвергаются преследованиям за абсолютно законные действия. Следственный комитет осуществляет террор полиции и запугивание простых граждан с целью установления противоправного режима где люди боятся вообще хоть что либо делать и перечить чиновнику в этой системе скрыть преступления даже такие очевидные как убийства очень легко поэтому доверие статистике которая говорит об уменьшении количества преступлений абсолютно необоснованно на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки на видео если вам понравилось